я yeah. yeah. очень сильно нервирую такие сообщения а, сейчас мы у тебя спросим по заработок если тебе не сложно yeah, yeah. тысячи ребят, долларов yeah, yeah. ребятушки ну что спустя два месяца спустя такой довольно продолжительный мой отпуск. До конца, кстати, не выздоровел, горло немножко болит, но в остальном все отлично. Я приехал на аук... ой, извините, не аукцион. Я забыл как... я забыл слова, слушайте, забыл слова, как строить предложение. В общем, я приехал в дилер, в дилеру забрать автомобили два. Сразу mm -hmm. два в одном месте забираю, Lamborghini и Ferrari. Урус и Ferrari F какой -то, то там. А может быть, вот это даже Урус mm -hmm. мой. Ну, в общем, пойдем, зайдем, поговорим. Hello. Yeah. Феррари и Урус корректно. Вот. Вы паркнут на другой стороне. Ага. Это Да Я. Красный. Ага. Окей. Красный, синий. Ага. Мы делаем чеки, и потом я получу ЛОЛ от вас. Мгм. Спасибо. Да проверяем. Феррари 4000. Проведем быструю инспекцию, ребят. Забыл, как это все делается. Представляете? Значит, проводим инспекцию. Вот так вот фотографируем. Приложение обновляется, кстати, оно немножко меняется, поэтому интерфейс чуть другой становится. Вот здесь какие-то масляные потертости. Ну, в общем-то, машины дорогие, к ним просто нужно большое внимание. Так, ребята, теперь давайте посмотрим, какие здесь есть повреждения и где они имеются. Ага, вот они внизу. Укажем вот здесь. Это называется Scratch, отметили. Видите, руки уже грязные, рабочие. Отпуск закончился, пора работать, ребят. Производительность моя, конечно, упала за два месяца. Близко не подъехал. И как-то криво, и как-то долго. Ну ладно. В нашем деле торопиться не нужно. Время на раскачку есть. Хорошо. Тогда все починено. Раз. Пультиком. Хоп. И она пошло наверх. Хоп, нажал. Сейчас цепи сниму. Открою. Тот и грузовик загоню. Все. Разрываюсь, ребят, нужно, наверное, несколько камер, да, но тогда на это будет уходить еще больше времени. Хочется вам изнутри показать машину, и как я ее загоняю, все же интересно, правда? Поэтому меня очень сильно нервируют такие сообщения, комментарии, когда люди пишут. А, да он на Ютубе зарабатывает бабки, да он бабки рубит, он даже там, наверное, в перевозках столько не зарабатывает. Ребята, если вы считаете, что это большие бабки, те, которые можно заработать на Ютубе, ну, на моем скромном канале, Твой, пожалуйста, без проблем можете создать свой и, собственно, рубить бабло. Зачем? Зачем работать? Рубите бабло, понимаете? Деньги я зарабатываю на работе, а YouTube для души, но иногда вот он тратит много времени рабочего. Я мог деньги заработать, Ну ладно, неважно. Вам нравится и мне хорошо от этого, потому что путешествия мои не очень нравятся, но они мне нравятся, а вот это больше вам нравится. Вы так пишете часто, ну когда же будет работа, давай тачки, давай то, давай все. Ну вот вам тачка, ладно. Но это мне ничего не приносит, кроме как, ну, иногда удовольствие приносит самому потом посмотреть, интересно дать, ну, и вам показать. Классно, классно. А денежки все, что есть, практически все полностью, я отдаю человеку, который монтирует видеоролики. И мне тоже от этого хорошо, как будто бы я почти что рабочее место создал в России. Классно? Классно. Ребят, надо теперь вспомнить, как здесь опускается подвеска. Кажется, вот так. Ага. Надеюсь, что пройдем под вот этой поперечиной верхней. Хочу туда ее подальше загрузить. Вот так. Кстати, ребят, когда я сказал, что я создал рабочее место в России, и тот человек, который монтирует мне эти видеоролики, Артём его зовут, он якобы там что-то зарабатывает, это, конечно, я сильно преувеличил. Я сейчас задумался, как я могу помочь этому человеку. А вот так, если кому-то нужно так же, как и мне, монтировать видеоролики, примерно на таком же уровне, может быть, лучше, может быть, в Инстаграм, а может быть, в вот Однокласснике для вашей бабушки, Uh, вы, пожалуйста, напишите мне в Instagram, ссылка в описании на ваших экранах и я свяжу вам вас с этим человеком, который за недорого, за довольно небольшие деньги Сможет вам помочь, смотивовать вашу работу Берега тоже? Да Ребят, долларов он продал ее. Продал за 85, за 82 отдал, здесь 500 лошадиных сил, представляете? Здесь только шашины стоят, он говорит, 10 тысяч долларов С ума сойти Вот эта тачка, блин Просто шеве. Шевелли, представляете, старая, 70-го года, я не знаю, что они так стоит. я бы за нее десятку бы не отдал, наверное, ну 15 может быть, ну ладно, могу себе представить, 15, но 20, 82 тысячи, а что, Ребят, с Артемом едем вместе домой, и вот такую фигню, физическое упражнение, даже не, насколько оно физическое, сколько, как, как бы, сноровка здесь нужна. Вот смотри, вот эту штуку вот надо поднять, я, и уже Женя наш пробовал один, Женя второй пробовал, ты должен ее поднять, сначала приподнимешь, а потом туда толкать. А давай, в принципе, тебе покажу, давай, не, подожди, у Женьки получилось, наверное, раза с 20-го, Раз, ну, не за А в чем прикол? пазы какие-то попасть с Вообще не прикол, вообще не прикол, вообще вот поднимаешь и просто туда толкаешься, все, да, где-то закрываешься. Ага. <реклама> сейчас ну, мне конкурс, да, решил? <реклама> да, конкурс, я думал, почему я тогда не снимал, ребят, так, так интересно на самом деле. Мы сейчас собираем тачки, ребят, и едем, все, во Флориду вместе, поднимаешь на всю и толкаешь туда. Вот, она, видишь, и она упирается. Поэтому с разгона пытайся. Во, во во до конца, до конца. Почти. Пальцы аккуратно. Во, получил. У тебя лучше, чем у ребят. У ребят нифига не получалось. Вот так, Женьки, помните вы, как вы здесь стояли и нифига не могли закрыть? Ребят, забираю вот такой мазарати GT 2008 года. Вот такая обычная какая-то страшненькая машина. После Lamborghini, Ferrari, да, что это такое? Покоцаны, все смотрите. Ну вот, ребят, гидравлику починил, видите, как шустро доходит сразу, закрываем. и поехали дальше. Ребят, забирай Ford Mustang. 2013 года. И Just when you're moving it, just don't I wouldn't even touch the gas, just like yeah. let it Just for fear of like because there's like all driving instructions here like, uh -huh. yeah. not to fuck it up. So uh -huh. I'm just gonna let the guy spy and let him do. but тысячи, uh -huh. like, ребят, мили, это где-то 50 тысяч километров. Завели. Он говорит, на газ почти не нажимает. Ладно, не буду. Только сцеплением. Здесь страшно газ нажимать. Ты еще сто лошадиных сил. Mm. Ну вот, ребят, примерно вот так. И места достаточно. И внизу джип. По-моему, супер. No. Ребятки, забрал я 911 Porsche Так, идем грузить его. Замыкающий он будет, крайний. Шестой автомобиль. И все, и выезжаем. Oh, wow. So beautiful. Have a good day. Тетя рисует, сидит. Я сказал, что очень красиво. Правильно, ребят, красиво же? Все, мы поехали в Флориду. Вот Артем, он будет ехать за мной. Захотел свою тачку тоже перегнать туда, но раз захотел, поедем. Ребят, загрузились полностью, теперь просто тупо ехать. Представляете, обычно я езжу между Флоридой и Техасом, занимало время около суток. Это я день еду, на следующий день уже начинаю сгружаться, весь день разгружаюсь, разгружаюсь и обратно. Где-то вот раунд три туда-обратно я выходила неделю, шесть дней. Я возвращался домой во Флориду. Сейчас я выезжаю из Калифорнии во Флориду домой, в Майами. На этот путь мне понадобится, наверное, 4 или 5 дней. Я просто буду тупо ехать. Это, конечно, невероятно тоскливое занятие. Я очень не люблю. У меня есть друзья. В горло никак еще не выстроить. У меня есть друзья, которые любят кататься, прям садятся, едут, там музыку слушают. Я люблю тоже музыку слушать, но просто 4 дня ехать это катастрофа для меня. Вот, благо, есть со мной Артем, он сзади меня едет. Будем останавливаться периодически, я не знаю, песни петь, так пообедать, поужинать, позавтракать вместе. Буду ехать 2750 миль до первой разгрузки. Мне предстоит преодолеть. Кстати, ребят, я вот эту рулевую колонку, ну, она правильно называется Power Steering Gearbox, по-русски, как я не знаю, ну, короче говоря, которая отвечает за руление процесса. Видите, у меня теперь руль, никакого люфта нет я чуть руль покрутил, у меня сразу колеса крутятся, я сразу поворачиваю, видите? за это спасибо большое Алексу, Алекс, спасибо тебе большое за то, что ты мне эту запчасть подогнал потому что сам бы я ее купить не осилил, чрезмерно дорогая ну, осилил бы, но просто ну, жалко таких больших денег, поэтому я ездил, ловил, ловил дорогу а? I do. Утомительное это занятие, просто тупо ехать Я уже успел за заболеть, выздороветь практически успел Горло вчера невероятно болел, сегодня вроде полегче И я все еду, еду и еду уже сколько? День-два, наверное, завтра еще один целый день Либо завтра к вечеру уже приезжаю во Флориду Либо послезавтра утром Такие дела, ребят Знаете, что меня вообще, ну, не то чтобы мотивирует Не то чтобы успокаивает Ну, короче говоря, от чего мне точно легче работается, знаете От того, что я знаю, что я сейчас месяц работаю, И я опять еду в отпуск, ребят Я просто на всякий случай вам скажу Мало ли у кого-то такие же планы и мы с вами сможем увидеться. Потому что мне прям как ножом по сердцу, знаете, без ножа застрелил. Когда я уезжаю, например, из Украины, и вы мне пишете, о, а что ты не написал, ты я же был там, о чем мы не увидели с тобой. Я думаю, ну черт возьми, ну везде же писал, везде говорил, в Инстаграме, в Ютубе. Поэтому заранее говорю, ребята, что 15 декабря я лечу в Доминиканы, пунта -Кана город, лечу, буду там, наверное, недельку, может быть, 10 дней, а оттуда я сразу же лечу на Новый год своему папе, который живет где? Правильно, кто знает, в Таиланде, он живет на Пхукете, поэтому я лечу на Пхукет вот такое вот у меня путешествие, такое встреча Нового года, такая вот ранняя будет, с 15 декабря уже я начну отдыхать и там в январе не знаю до, какого, до каких чисел, ну то есть, в принципе скажем так, с 15 по 25 Доминиканы, пунта -Кана, и вам это все тоже буду показывать, но мало ли у кого такие же планы, просто приглашаю вас вместе отдохнуть. из 25 декабря по там какого-то января я буду на букете в Таиланде. Если кто-то собирается тоже или, может, уже взял билеты и планирует, ну, я был бы рад с вами увидеться. Это меня, ребята, и мотивирует, и успокаивает, и от этого мне легче работать, поэтому обошел трак, посмотрел, все четко, все красиво, все лампочки горят, все, погнали дальше, погнали работать. Ребята, зарабатывать на новый отпуск. Дня просто тупо за рулем, просто тупо дороги. Я наконец-то приехал во Флориду. Первая разгрузка Шевроле Шевели. Сейчас отдам клиенту договорились встретиться на парковке Пабликса, магазин такой. Отдаю машины, поехали дальше. В принципе планирую сегодня все разгрузить и быть уже вечером дома, ночевать у себя дома в Майами. Got yeah. yeah. Thank anything else good in there? Yeah, that's it's good. Right, roll, oh come here, look, look, right here, come here. Look it. That's fucking Lambo in there. Yeah. Look at that Porsche. Nice, nice. They always have nice cars and... Так ребята, отдаем следующий автомобиль. Porsche 911. Клиент уже внизу ждет, а мы не спеша вот так вот. <laughs> Как вы его you Я покажу Мне имя. need your sign, name. Okay. You have a check or cash? Yeah, I have uh -huh. check. Um uh, need your full name or So I do I put my foot on the brake Спасибо. Спасибо. Ездить, надеюсь, умеет. Ребят, время уже 7 часов вечера, уже стемнело, как вы видите. А движуха на аукционе полным ходом идет. Кто-то тачки загоняет, кто-то сдает, принимает. В общем, я приехал на аукцион забрать машину. Феррари, как обычно. У меня все же Феррари, правильно? Забрать уже на следующий рейс. Я пока этот не развез, а уже на следующий собираю. Работа кипит полным ходом, идет. До Майами остается прям буквально час. Друзья уже звонили, ждут меня. Все хорошо, забираю тачку, еду в Майами отдыхать. Завтра остатки раскидываю, завтра целый день отдыхаю, купаемся с вами, на океанчик ходим и потом уже опять на работу. Так, ребята, идем по карте ищем лот 121 Black Ferrari California. Черный Ferrari California. Где-то здесь. Чувствую, чувствую, где-то она здесь стоит. Короче, меня тетя с охраны довезла, говорит, ты куда идешь? Я говорю, на 425, а оказывается, тачка в другом месте, вон я, кажется, вижу. Вот здесь дорогие машины. Но знаете, в чем прикол? В том, что она сказала, ключ, кажется, говорит, от дорогих машин у них там в офисе. Она тебе ключ не дала, я говорю, ничего не дала. Он говорит, блин, чувак, печально это. Так что я сейчас, наверное, пойду назад или, может, возьму какую-нибудь машину, какую-нибудь машину назад доеду и потом доставлю. Вот смотрите, я здесь уже был, да, здесь действительно только дорогие машины стоят. И вот, видимо, одна из них, та, которая мне нужна. Сейчас мы посмотрим. Да, вот Феррари. какой здесь? 438, да? Открыто, нет? Опа, открыто. Есть, ключ, кажется, есть. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Нет, ключа нет. Черт. Черт. Ключа нету, к сожалению, нет ключа. К сожалению, быстро не получается. Видите, как запланируешь, быстрее-быстрее ничего не выйдет. Вот я ключ взял. Берем назад этот Mercedes. Я думаю, это Альфа Romeo, Это оказался Mercedes. Я бы на Мерседесе даже не поехал бы. Пришлось на чем ездить. Черт круто будет, если ключ не подойдет или она не заведется, завелась, огонь, ну что инспекцию надо быстренько сделать, Ребят, вот так вот это калифорния ferrari калифорния выглядит изнутри, ничего особенного абсолютно, подъезжаем на выезд, оформляемся Ребят, смотрите, мы все, все в итоге собрались. Я, Артем, здоров. Салют. И Женька вот подъехал. Но не все, еще одна у Женьки нет, он работает. Но так случилось, ребят, совершенно случайно. Представляете, я вот сегодня оказался дома. И вот Женька, 12 часов ночи, мы вышли встречать. Сейчас он припаркуется где-то, сказал, что он здесь нашел где-то местечко. Посмотрим, может, я в будущем буду, потому что я, наставил, я Женька вот на таком траке работает. Сейчас мы у него интервью небольшое с вами возьмем, переночуем все вместе. Завтра, может быть, все вместе проведем денечку и поработаем опять разбежимся. А мы живем вот здесь, ребят, в этих апартаментах. Красота, погода шикарная, ночью даже можно гулять по ночному городу, просто кайф. Вот, ребят, вот Женька только вроде недавно прилетел, мой друг из Волгограда, который помните, ну вы его все знаете. И вот, такой вот он у нее теперь, такая у него теперь работа есть, я его устроил, на две машины трейлер, две машины вмещаются и по Америке катаются. Возят автомобили. Помните, я тут тоже наподобие был. У меня когда-то такой трейлер и трак. шенька тоже не виделись уже месяца два. Нормальное место, да? класса Здорово. Прям самолет Не видели с тобой, уже, Давно. Вот такой вот трак. Огромнейший просто трак. F-350. Ну, в общем, когда ты помогаешь друг другу, ребята, все немножко проще, немножко легче получается. И вот... Мы с Женькой помогаем друг другу. Я его устроил на работу. Он работает. Сейчас посмотрим, какие бабки зарабатывают. Все у них спросим. Короче, а, не знаю, видно нас, привет, не видно. Привет. Здорово, здорово всем. Как нас плохо видно, к сожалению. Но в общем, не знаю, лучше хорошая эта идея, ребят. Я все на фронтальную камеру записал. Ну, короче, я ребятам сказал, что... Сейчас мы у тебя спросим про заработок, если тебе не сложно, можешь не конкретно свой вообще, ну а можешь свой конкретно, а что вообще по заработкам получается? Вот ты приехал. Ну, что, могу сказать? Ну, можешь сказать, ну скажи. Сколько, да. минимально, сколько? Да, среднее, давай, не минимально, не максимально. Где-то 1600. В неделю? 1600 долларов в неделю? Да. Ну это же вообще офигеть какие огромные деньги. Ты, ты столько в месяц не зарабатывал даже, да, наверное, в России? Ну да. Да, ну может быть столько же примерно зарабатывал, да? Первое. Да, ну 1600 <смех> опять-таки не напрягаешься. Да, 1600 не напрягайся, спя как человек, да, в принципе. Да, да, да. Не напрягайся, катаясь, сторисы пишешь вот. нам. Мы сегодня, Артем, привет, С Краснодара, другу нашему Артему, передавай привет. Здорово, Артем. И вот меня с Артем мы сегодня разговаривали, переписывались, он говорит, блин, слушай, я так рад за Женьку. Он говорит, таким блогером стал, в Инстаграм, в Инстаграм все выкладывает. Мне попросили, ты все выкладываешь. Да, так что, ребята, Инстаграм Женькин что вот взял, на, на экране, и Артем просил тоже его. Артем, просил ты? Пару слов. Давай, заинтересую людей быстро за 5 секунд. Ну ничего, тут все круто. Обалденно. Обалденно, не заинтересовал. Ну ладно. Инстаграм Артема ну, тоже, потому что меня прошлое заблокировали, ему новый, у него новый есть. Он говорит, ну блин, никак не могу всех своих подписчиков собрать. Вот такие дела, ребят. Человек просто приехал. Ай, два года ты меня уговаривал. Два года я его мотивировал, показывал, рассказывал. Ничего не бросил другом. Да, я ему два года уговаривал и, и уговорил. Все, все, здесь теперь находится кайф. Да чудо Кайфуем, да, погода шикарная, вот а, приехали, вот здесь мы, ребят, живем, так что еду только времени пропугал. Да, да, да, сколько ты мог заработать уже, да? да? Офигеть, просто офигеть. Ладно, не в деньги счастья, а счастье вот в таких моментах, ребят, взяли с друзьями, просто собрались договорились, ну плюс-минус где-то около были, все подъехали, сейчас проведем время, пообщаемся. Давно уже, ну, собственно, мы, мы, мы вроде бы в Америке, но так случается, что не, не часто ты видишься, да? Ну, уже два месяца я бы то путешествовал. Mm -hmm. То еще ты куда-то уезжал. Ну и вот сейчас вот наконец-то увиделись. Mm -hmm. Давайте, давайте, ребят, на связи.